Броне. И плюсом он виден. заканчен. И плюсом он заканчен. А-а-а. Тогда почему я тебя не вижу? Давай ты пыхайся ко мне. Вырубай геймос и пойти драться. Да. Да-да-да-да-да. Тростничок Бо이! вкусный. А ты знал, что тростник вкусный? А-а-а! Больно в ноге! Стой! Давай стой прошу, прошу! прошу. А так меня давай. Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, Собака. <свят> а -а -а -а! <свят> <свят> да, блин, выруби ты свой геймой э, вот это... Ты даже не попал по мне. <свят> а -а -а -а! Возьми ты железную броню, железный меч, или дай мне тоже такие вещи, как у тебя посмотрим кто лучше играет без б okay. давай где okay. ты я тебя сейчас телепортирую и тебе надо будет э, через реку чуть перебраться ha -ha -ha. вот там он по реке плывешь да. хорошо раз два три четыре пять шесть Я сказочно голодный И я сказочно бессмертный Стоять, пожалуйста Читой успокоился, успокоился я тебе приказ приказ Откуда у тебя? Ты не говорил никому не доверять, Я тебя разнес. Давай еще Быть раз, давай еще раз, и вот в этот раз тебя точно разнесу. Угу. Нормально, новый назарит меч. Слушай, ты мне только ресы даешь. Я тебе сейчас дам. Давай, давай, давай. Ты ты пэхай, и вещи мне не сейчас. надо. А тебе не надо твоих вещей? Я буду без вещей играться Я тебя разнесу, только Нет. один меч Надевай броню, лучше надевай а потом уговори что... Хорошо, будет... один, один Откуда? Эй, респаун только попробуй прописать Давай всё честно Эй! Ты у меня вс стырил! Скотина! Я ты, не тырил. У меня все ты. Я тебя не тырил. Это я, Что? это я взял. Это я взял вот этого главного охрана. Храма, мама, У меня дверь открыта. Это ты все сделал. Так, давай попробуй. Тупицу. А, это ты. Ты пехни, ты пахни тогда ко мне. Увидишь, где? А он это не знает где. Честно, это нечестно. Сдаешься? Ты забрал чужие вещи, так нельзя. Я вообще-то тебе выдавал эти все вещи. -а, давай сюда вещи обратно, и ты поехали меня обратно. Короче, еще раз залезешь в чужой дом, бан на веки. Спёр тот сами называет. А вы намагированные на этом дервели, круто. Не буду дыри. Я довёл друга до банери. <клышко> на этом ролик заканчивается, всем пока.